Всех кошатников поздравить с днем волшебным я хочу Пожелание здоровья всем усатым промурчу Ты устал, пришел домой, Рядом будет кто с тобой На диване кто лежит, И под нос тебе мурчит Ну конечно, эта кошка Полежит с тобой немножко, Сразу злость твоя пройдет, И спокойствие придет. И всемирный кошек день Нам поздравить их не лень Наших лучших лекарей Наших преданных друзей Стресс снимают пусть исправным Кошки милые всегда Ведь когда пушистик рядом Все остальное ерунда Так что всех усатых, полосатых И пушистых, и лохматых Кошек, кошечек, коток. Поздравляем с классным днем! Пусть они мурлычат мирно, Спят в укропном месте смирно, Радость и покой несут, Создают в семье уют, Лечат пусть они от скуки, Сами прыгают на руки, Будут ласковы, послушны И к обоям равнодушны. Вот такой вот необычный сегодня празднику самого обычного и в то же время загадочного существа – кошки. Поздравь своего усато-хвостатого друга, дай ему двойную порцию лакомства, кинь-клубок, пусть поиграет. И возможно с этого дня кот станет уважать твои тапки, твой сон и территорию твоего холодильника со всемирным днем кошек.